Хорошо да? там. Что поделаем? Ну, я не знаю, надо что-то поделать такое, чтобы прям вообще насладиться этим днем. 对。 Что ты там делать, так можно? этот морс? Встал. На дна. Ладно, беги, беги пошли. Максим, что нам делать? Я даже не знаю. Давай просто выпьем чаю. Главное, чтобы этот маньяк не залез в дом. Угу. Что, что это? это такое? Что же это было? Посмотри. он разбил стекло. Офигеть. Вот так, Макс. Надо спрятаться, пока он не зашел в дом. Правильно, быстрей. Ай, как и ваня, стучит. Выходите. Валь, Выходите. Валь, Выходите. Валь, Выходите. Валь. Вася, Вася, что я не... держалась? Я не знаю. Я знаю, что у, у папы есть пистолет, мне нужно его найти. Давай попробуем найти. Так... что ты нашел что-нибудь? Нет, у тебя. Нет, тоже нет. А, я вспомнил, в беседке лежит сумка, и там и телефон. Давай вызовем полицию или... Надо вызвать полицию. Сбегай, да. пожалуйста. Я пока поищу здесь, может быть, что-то есть. Хорошо, я пошел. Я вас, я вас поймаю. Так, надо тут запрытиться. урод. Тварь. Урод. ладно, это не эксперт. Затащу Максима. Так тяжеленьки. Максон. Макс. Ау, mm -hmm. слышишь? Mm -hmm. Как себя чувствуешь? Да, Валя да близ. Воды? Нет. Ты... Так, да. дай посмотри, что там у тебя. Так, у тебя кровь. Дай проработаю. А, кстати, а где телефон? Я ту роту его разбил. Кстати, сейчас принесу. Вот, смотри. Ахурат. И что будем делать? Полиция нам не дозвонится. Есть. Так, что нам сейчас нужно сделать? Думай. Так, я чуть проголод... проголодался. Давай сейчас пойду сорву слив, а ты сумки поищи, пистолет. А, я а вот ты! Пожалуйста, не надо, я прошу! А? Не надо! А? Урод! Что случилось? Он тварь, где Стой! Не а. иди к нему. Почему? Я убил его. А. Что? А. Что такое? Я где? А. Мне все болит. А где? Что такое? Что? А! Нет! Умирай. Ну как так? Я пишаю тебе, я убью эту тварь. Вот и твоя очередь. В руку. Да ты в меня из двух метров не попадешь. Так тебе. Теперь... Вот и пришла твоя, смотри.